Нам нужно, чтобы сосудистая капиллярная сеть имела хороший диаметр. Вы знаете, что, к сожалению, да, э, с годами стеночки утолчаются, на них появляются да, вот эти жирные налеты на внутренних стенках сосудистой капиллярной сети. В результате русло становится уже, что приходится делать сердцу, поднимать Давление, да? Из-за того, что раз, раз труба стала уже, а тот же поток надо через нее пропустить, что приходится делать? Поднимать давление. Поэтому, когда мне говорят, ой, у меня давление там вот такое вот сикое, ть, ну, милая моя, да, сьючинг фу. Но обратите внимание, где у нас Сьюйчинг фу? Вот вот тут вот уже. Конечно, оно может быть и поближе, его можно и сюда переместить, и сюда переместить, но, в принципе, оно у нас не в первую очередь, потому что мы будем снимать жир с внутренних стенок сосудов, а если у нас вот тут вот с вами с ЖКТ безобразие, и мы туда еще и жира накидаем, да, то вот просто ну, ничего, катастрофы никакой не произойдет, но будет дискомфорт. Нам дискомфорт не нужен, поэтому мы всегда об этом предупреждаем, что вот понятно, что тебе, допустим, в первую очередь нужно восстанавливать сосуды, но имей в виду, что это имеет большое значение в сочетании с состоянием ЖКТ. Поэтому вот здесь вот повнимательнее. Начинаешь Сючинфу что-то не так, значит, вот вернись сюда, здесь еще немножечко попей, а потом увеличивай, что при проблемах с сосудами нужно довести Сьючин Фу там буквально до 12 штук в день. Ну, чтобы, но ну, если а если 200 там, я не знаю, на, на, на 160, это же катастрофа, а много сразу нельзя. Поэтому чем раньше человек познакомится вот с этой продукцией, тем лучше. Он готов к быстрому решению всех проблем. У него хотя бы здесь порядок. Ну и наконец. Скажите, мы здорово приблизились к здоровью? У нас пищеварением и очищением полный порядок? У нас никого до да, незваных гостей в организме нет, никто не мешает? Вы только представьте себе свой организм. Тут у меня все хорошо, тут у меня все замечательно, нигде никаких вирусов, патогенных штаммов нет, сосуды чистенькие, все по ним бежит. Вы любите такой организм? Очень любят. Очень. Это и есть здоровье. И собственно, да, и мы понимаем, что заболеть при таком понимании в случае чего отравился, объелся, не то съел. Ну вот у нас есть, быстренько попил, восстановил. В случае чего, где-то на кашне или на чихане, ну сюда быстренько, тут эликсирчики, и восстановил. Ну какая красота! Вдруг давление, да, было всегда хорошее-хорошее, и тут вдруг оно как-то так вот, так да, не, не стало таким, как у космонавта. Значит, мне нужно и вот тут вот, чтобы все было в порядке, да, и сосудики, сосудики, сосудики. Всегда в любом возрасте мы должны быть здоровы. Цель продукции ⁇ невозможно заболеть. Невозможно. Расскажите мне, какой может быть вариант? Ну, при условии, что я там, я не знаю, под урановыми захоронениями на захоронения, видно, человек себе не устраиваю. Да? А так нереально. В нормальной жизни нереально. Поэтому... У меня план всегда минимум на год, и даже с захватом на следующий год. Тут я полечу в Хабаров, тут я полечу в Красноярск, тут я полечу в Новосибирск, тут я полечу в Абакар, тут я полечу в Сыктывкар, тут я полечу в Индии, тут я полечу в Сингапур, тут я полечу там еще куда-нибудь, да. И это и я никогда не делаю какой-то сноски что, ну вы же понимаете, мы все люди, если я вдруг там чего-то там заболею, простужусь или что-то, то, конечно, нет. Это невозможно. Это не, потому что я всегда в точке здоровья. И я и вам предлагаю составить мне компанию, чтобы научить все человечество быть всегда в точке здоровья. Вот наша цель, вот наша цель. И я, я смотрю, я приезжаю в регион, в котором я давно не была, и я всегда на всех смотрю, так, помолодели, похорошели, построили, выглядите замечательно, да, и не важно, что мы с вами 13 лет вместе работаем, обязательно все помолодели, это же классно. Я не говорю, кто-то был, фу, чур меня, да? <свят> и, и, собственно, и теперь, вы видите, да, чуть-чуть я не приблизилась, совсем в точку не попала, да, еще? Правильно. А почему? А потому что мы теперь понимаем, что жить придется долго. Ничего не получится с вами, короткой жизни не получится. Поэтому бизнес вам нужен, жить придется долго. И лучше ей наслаждаться, чем влачить жалкое существование. А раз придется жить долго, хочется, чтобы мозги были идеальные. Да. Так, боишься, ну, а вдруг там чего-нибудь, какой-нибудь там мозговой тибелизм? не не не не не не, -не, -не. Да, да. У нас какой есть продукт, идеальное питание мозговое? Линджи. Вот именно линджи больше всего применяется мозги потому что мозги это центр управления организмом он должен быть мозги должны быть в идеальном состоянии поэтому идем читать семинар три штуки мозга на всякий случай чтобы не было умственной усталости чтобы не было никакого умственного напряжения чтобы была адекватная реакция на все происходящее в зале. Это, да, это и память, это и речь, это и реакция, это и адекватность поведения, это идеальное питание для головного мозга и нервной системы. И мы тоже знаем, что оно реально идеальное, круче линджифа, хоу-продукта. Понятно, что он не из одного компонента стоит. Конечно, там хорошая, хитрая, многотысячелетняя, продуманная смесь правильных вещей, потому что это чудо. И вот, вот просто даже самый последний пример. Я сейчас начала работать в новом городе, Случайно не было у меня желания новую ветку начинать. но ну, навязались, напросились, думаю, а и ладно. Да. А, и вот мы открываем офис. Еще не представительство, но уже офис. Я приношу две бутылки шампанского на нашу молодую компанию, ну, человек 12, наверное, да? И одна дама говорит, ой, какое хорошее шампанское, но я не смогу. Я говорю, почему? У меня после шампанского сразу начинает сильно болеть голова. Я говорю, спокойно, у меня с тобой линжи. Выпивает бокал, и действительно, вот буквально секунд через 30, говорит, Ну все. Такое шампанское, у меня все, уже голова болит. Я достаю линжи быстренько, этой штучки. Она выпивает 5-10 секунд. Прошла еще шампанского. Да. Ну просто, ну, ну что, ну с таким продуктом работать, это такой кайф, это такое удовольствие, когда любое напряжение, вот просто как, а я знаю это ощущение, когда действительно какая-то тяжесть или что, выпиваешь, да, и сидя время, так как прямо как вот облако спускается, да, и все. И опять думаю, господи, компания в хол, как я тебя люблю, как я тебя люблю, да? Как с тобой жить легко, хорошо, приятно. да и, все, и вот все время понятно, как быть возле точки здоровья. Да. Да. И, собственно, последний момент, но, наверное, самый важный и самый главный. Вот это у нас все чистенько там, да? И тут все питается, и тут все выводится, и сосудики у нас хорошие, и, и никаких там э, недружественной флоры в организме нет. Ну она такая, она там всегда есть, но она под строгим присмотром, контролем, и за ней следят иммуномодулирующие полисахариды. Все в принципе тип-топ. Но представьте себе, двигать эти сотни тысяч километров, кто их движет? Да, движутся по сосудам и капиллярам, это понятно. Но надо же, чтобы это какая-то сила толкала, ведь черека может быть чистая, но почти не текучая. Кто-то должен все это осуществлять, движение. Кто у нас это осуществляет? Нервно-мышечные волокна и энергетические каналы. И вот это очень серьезная отдельная песня. Могут быть какие-то заторы, скрутки, изгибы, загибы. Мы там ударились, там упали, там наткнулись, там свалились, здесь подскользнулись. И у нас в течение жизни накапливаются. И мы ведь и сами это знаем, да? Идет кто-то сильно хромает, молодой человек. Я сильно упал. Идет девушка, у которой рука, да? плохо э, работает, да, я там очень сильно, сильную травму получила. Вот они, травмы. Это такие очевидные, а сколько таких мелких, которые накапливаются и сказываются внешне на качестве движения, а внутренне на обменных процессах, на движении жидкости. Вот об этом мы частенько не задумываемся. Вот тут мы видим, ребятки, а внутри-то оно еще хужее. И поэтому, да, ах, как бы нам расстрелить. Ну, понимаете, удалив патогенные штаммы, мы движение не восстановим. Потому что там немножко другая природа. Это реально ткани. Вот мышцы — это ткани, которые пронизывают все наше тело. Все вот это... Толкание вот этих жидкостей туда-сюда, к каждой клетке осуществляется именно нервно-мышечным волокном. но ну, буду добавлять сюда энергетические каналы. Вот простит меня великий Китай, до конца я не понимаю, вот не чувствую их, потому что я точно знаю, вот у меня, безусловно, есть, я даже в этом не сомневаюсь. И когда-нибудь, может, Бог осенит, и мы поймем, вот, Поглубже, вот как это все. Потому что мы точно знаем, что при любом движении, вот я захотела поднять руку, да, и мозг мгновенно, центральная нервная система сообщает миллиардам клеток вот этих, да. Внимание, человек захотел поднять руку, да. И вот тут же сразу, да, нервные импульсы побежали, побежали, а они как ёжики, вот их я представляю. Вот она нервная клетка, как ёжик вот такой вот колючий. И прям с огромнейшей скоростью, со скоростью 90 метров в секунду, а у меня всего тут полтора, представляете, да? То есть за одну сотую секунды возбуждается все мышечное волокно, и вот тут, наверное, где-то присоединяются энергетические каналы, которые дают им энергию, да, и вот это все поднимается. Причем, да, тут можно совершить любое сложное движение. И поднять руку, и в это время там это ножкой как-нибудь сделать, и еще, если захотеть, повернуться, и все мгновенно. Полюбите свой организм, свой уникальный аппарат движения. И, собственно, все вот эти обменные процессы, которые происходят, они все и нужны для хорошего, качественного движения, для нашей гибкости, для нашей хорошей походки, прыгучести, всяких танцевальных пак, гладить, шлепать, все что угодно. И... И вот эту восстановить ровность нервно-мышечных волокон. Ну, вы понимаете, сюльчинфу чистит внутренние стенки сосудов от жира. Иммунитет к эликсир феникса передрагоценностями убирает патогенные штаммы из организма здесь восстанавливается слизистая пищеварительной системы желудочно-кишечного тракта восстанавливается микрофлора восстанавливается двигательная функция кишечника вот чтобы как то все это побыстрее выходило мышцы отдельные песни. и какое счастье что компания дала нам совершенно фантастический прибор под названием биоэнергетический массажер вот он здесь в коробочке Переоценить его значение для здоровья просто невозможно. Потому что именно он восстанавливает вот эту нормальную скорость движения. Изначальное состояние нервно-мышечной системы. В принципе, по большому счету, конечно, даже с этой продукцией, даже с этим БЭМом, если сильно захотите, угробить себя можно. Но можно но иногда это только только большими страданиями вот только большими страданиями можно себя уничтожить можно но но только так других способов практически нет ну божьи кирпичи я не рассматриваю потому что все мы в его руках тут уже знаете к нему у нас претензий нет у нас к себе нет никогда претензий да? и господу богу наши А, а, а так в обыкновенной жизни да, а, вы всегда чисты, у вас всегда все хорошо работает. С помощью БЭМа у вас все всегда хорошо движется, как внутри, так и снаружи. Вы молоды абсолютно внутри, вы прекрасны снаружи, и не важно сколько вам лет, 80 90, 100, Мы договорились сто встретиться и договориться, как будем жить дальше, какую следующую веку себя наметим. И это, это абсолютно реально. Это просто надо понять. Мы всегда болтаемся возле точки здоровья. Это понятно всем. Мы всегда тут. И это надо мозгов не иметь. Да, чтобы взять и куда-нибудь утащиться вот сюда. Нет, не буду ничего принимать. Буду лежать и страдать, да. Надоело быть здоровым. Вот буквально так. И, и ну, с Бэмом легче, еще легче все дружат, потому что... Ну уж очень очевидно он дает результат. И те, кто бывал на наших городских презентациях, я не знаю, в Новокузнецке, в Барнауле, в Вельдуреченске, в Прокопьевске, в Новосибирске, очень часто из зала выбирают, ну, человека самого страдающего, там, с рукой, с плечом, с шеей. И за 15 минут, причем э, спрашивают у него, как долго, ой, говорит, уже 10 лет, и делала, и процедуры, и денег на потратила белье, 15 минут, и рука, вот она ее вчера, вот так вот, вышла, но просто... Ну, серое лицо от многолетних страданий. Но ну, вы представляете, что такое, да? Руку не загнуть, не повернуть, не поднять, это не спать, ходить, одеваться. Все время об этом надо помнить, да? 15 минут, и рука вот так, и рука вот так. 15 минут. Вы должны, вот скажите, да, с такой эффективностью стоит влюбиться в Бэм? Вот, вот в него надо влюбиться. Для меня такое удовольствие приглашать на процедуру, потому что я понимаю, что вы познакомитесь реально с чудом. Вы вообще перестанете бояться проблем с движением. Он все восстанавливает даже, даже такие травмы, которые реально считаются абсолютно неспособными к восстановлению, но только не для Бэма. А уж какие-то там, я не знаю, да, э, старческую какую-то походку, отсутствие гибкости. Я уже не говорю о том, что им можно привести лицо в идеальный порядок, фигуру в идеальный порядок. и можно навести талию такую, какую вы вот только захотите, и неважно, хоть вам там, я не знаю, 80. Им можно вырезать все. Это единственный прибор, которым полностью можно убрать целлюлит и навести себе фантастическую фигуру. И я призываю активных партнеров не лениться. Девочки, мои дорогие, да? давайте не лениться и приводить себя в то совершенство, которое мы с вами способны достичь. Мы сделаем с вами это. Мы, вы понимаете, очень нужен образец. И я знаю точно, что в этой аудитории не все активные партнеры, и они готовы были бы стать образцом, но у них нет времени. Реально, потому что они там еще где-то работают, получают очень мало, еще где-то надо подрабатывать, и вот из этих вот, вот продуктов надо еще что-то ганашить, да? а не то, что мы там позвонили, заказали, нам принесли, и гоношить ничего не надо. Да? Поэтому образцом можем быть мы, активные партнеры. И я призываю у вас не лениться. Девочки, давайте прямо посвятим, э, девиз надо крутой придумать, да? год самосовершенства партнеров корпорации POCOV. Вот. Или полгода. Справитесь? Полгода, да. полгода или год? Полгода. Полгода. полгода. Когда начинаем 8 марта? Или да. сегодня? Да. Сегодня? Да. Сегодня? Да. Не в понедельник. Сегодня, сегодня у нас какое число, смотри, 9 февраля, да? 9 февраля, март, апрель, май, июнь, июль, август. 9 августа. Где мы будем 9 августа? На пляже, конечно, да, это точно. А какие мы будем на пляже? Как вам лет, мне 65, а мне 72. <смех> давайте, давайте попробуем. Договорились? Говорит, все, Договорились. все. Договорились. ура! Он должен не заниматься собой. Наводим фигуры. Да? У нас есть бьюти-девайс, еще вот он, голубчик туда, у нас есть сывороточка еще для лица. Учим друг друга, передаем опыт какой-то приемчик, скажем, правильный, да, э, понял, да, учит остальных, договорились, да, не держим секреты за пазухой, Все, отлично. Вот, так что, в сентябре, когда будет годовщина корпорации э, в Сибири? Не, не, не, Сибирь, в Сибири, в сентябре, в сентябре, потрясающе. Да. Да. Великолепно. Ох, какие мы придем! Да? Так, друзья мои, все запомнили активных партнеров. Мы будем дефиле устраивать, да, в сентябре. А замечательно. И вот теперь. Но ну, в принципе, друзья мои, те, кто еще гости и не совсем активные партнеры, это мы говорим о работе. Это все, это и есть наша работа понимать самим, учить других, подавать пример, быть образцом, это и есть работа. То есть если вы готовы быть абсолютной красавицей, да, и ну, немножечко трудиться над этим, не в спортзале, а дома с бэмом перед телевизором, да, одел серебряные перчаточки, да, и вот так просто не просто попу посадил. А по попу пластиночки вот эти подложил. Все, больше ничего, да. И потом пластиночки, часочек тут подержал, потом вот сюда, потом вот сюда, потом вот немножечко вот так вот это потер. Да? Все с Бенчиком, все наш вот золотой любимый Бен. И после него попил чаечку полезненького, чтобы обменные процессы пошли, он же восстановил это мышечное, все это движение, да, и чтобы там все было чистенько, стоит сполоснуть чаечком. Стоит, да, а потом сполоснули чаечком, а туда бы питание запустить. Ну, один флакончик эликсирчика, чтобы движение восстановили, сосудики еще промыли чаечком, еще питание флакончик туда запустили. Мама дорогая, утром, ну, на неделю моложе, это 100%. <свес> вот, примерно, это, это реально, это фантастические возможности для восстановления здоровья, молодости и красоты. Именно поэтому компания миссии своей стали миссия компании, официальная, озвученная на первых страницах. Донести эту возможность нового видения, здоровья, молодости, красоты и долголетия до каждого человека. Это не мы придумали, это миссия компании, а мы ее, естественно, проводники. И вы посмотрите, за эти 13 лет сколько существует компания с этой миссией, согласны уже, 88 стран. Но в численности, конечно, нас еще мало. Посмотрите, даже вот в Сибири 36 миллионов человек населения Сибири. Сколько у нас партнеров? Дай Бог, несколько, ну, пара-тройка, десятка тысяч. Почувствуйте! 36 миллионов населения Сибири, согласно миссии компании, нужно донести до каждого. Как вы думаете, когда-нибудь мы до каждого донесем? Обязательно. Мы же не прекращаем свои работы. Вот тебе донесла и все, на этом ставлю жирную точку, больше никому. Так не бывает. Естественно, оно развивается, расширяется, распространяется, и мы все равно донесем до каждого из 36 миллионов. Кому-то повезет, до кого-то эта информация придет раньше. Кому-то не повезет, он окажется последним. Многие не успеют. Я бы хотела, вот, чтобы действительно мы прочувствовали, судьбы людей сейчас... Ну, отчасти я не хочу на вас ответственность уж такую вот э, тягостную навешивать, но все-таки вот чувствуете, что каждый раз, когда вы идете к новому человеку, именно в ваших руках его судьба, его здоровье, здоровье его семьи, молодость, красота и долголетие его семьи. Вы знаете, я всегда это чувствую. Поэтому, да, я, я так боюсь, когда мне приходится, вот, э, заставляют меня с кем-нибудь общаться, потому что я не могу общаться равнодушно. Зная силу этой продукции, зная простоту ее применения, зная ее высочайшую эффективность при элементарном, безошибочном применении, Передозировки нет, э, э, никак привыкания нет, э, последствий никаких нет, ничего плохого нет, а есть только эффективность и с каждым приемом приближение к точке здоровья. И я же, если меня заставят, я же начну об этом говорить, и говорить-то я буду серьезно, то есть со всей душой. Просто вам надо с этим познакомиться. Это другой уровень жизни. Это, это знакомство с этой продукцией, с этой компанией унесет столько страхов, столько опасений из вашей жизни. Вам станет настолько легче жить, понимая, что не грозит великое множество проблем, которые бесконечно сидят в нашей голове. Эта продукция, эти элементарные знания о здоровье и продукции, они выбрасывают это все из головы. Это же другая жизнь, это другие тексты. Я некоторое время, вот просто когда сижу в ресторане, допустим, или в кафе, или еще где-то, я прислушиваюсь, о чем говорят за соседними историками. Да почти всегда говорят о здоровье. Как у тебя мама, ой, мама, ты, -ты, -ты. а как у тебя брат, это ужас какой -то. я не могу это, я не хочу это слышать, поэтому я не дружу с теми, кто не партнер корпорации, нет у меня друзей, которые не знакомы с этой продукцией, с этой компанией, я не желаю слушать разговоры о старении, о здоровье, о проблемах, не хочу. Потому что, да, я окружила себя исключительно партнерами. У меня появляется все больше и больше друзей, но это все только из числа партнеров. Я создаю себе комфортную обстановку. Но я верю, что с нашей помощью вот такую комфортную обстановку мы создадим во всем мире. Вот наша задача.